Приветствую вас, друзья, в эфире программа «Что делать?» на канале «Субъективное мнение и эритических людей». И я ее ведущий Алексей Ладный. Сегодня я хотел бы посвятить этот выпуск информации, связанной с акциями 7 октября по всей России они произошли и связаны они были с призывом Алексея Анатольевича Навального выходить на улицы и поздравлять своего президента Владимира Владимировича Путина с его днем рождения. И люди вышли, они вышли почти по всем городам. И, в общем-то, акция прошла достаточно мягко, особенно в таком большом городе, как Москва. Я слышал, где-то в Якутии кому-то там разбили голову, но в любом случае это была достаточно мягкая акция. Не было, как бы, никаких таких крупных происшествий, массовых задержаний. Единственное, отличился город Санкт-Петербург, но, видимо, там местные власти особенно сильно испугались. Но я хотел бы, вот, как раз обратить внимание на то, что в различных регионах задержания, как бы, реакция власти на то, что происходило на улицах, была совершенно различная. Где-то людям, в общем-то, разрешали официально проводить эти акции, где-то однозначно запрещали. То есть мы что наблюдаем? Мы наблюдаем то, что связано с этими акциями и вообще с акциями, когда люди, пользуясь своим конституционным правом, выходят на улицу и заявляют о своих правах, как себя вести в той или иной ситуации решают, в принципе, местная власть. Они прекрасно понимают, что существует конституционное право выходить людям на улицу. Они прекрасно понимают, что те законы, которые были приняты после 2012 года и связаны с тем, что люди должны... Каким-то образом уведомлять власть, брать у нее разрешение о том, что они будут собираться, будут заявлять о своих правах, будут заявлять о своих требованиях, они, в общем-то, притянуты за уши и фактически нарушают конституцию. И многие чиновники это прекрасно понимают, прекрасно понимают, что если они сейчас будут достаточно жестко регулировать вот эти вещи, то после того, как изменится политическая обстановка, в стране, безусловно, для всех очевидно, что она изменится, причем изменится в ближайшее время, они могут нести какую-то ответственность. И просто-напросто эти чиновники не берут на себя такую ответственность, не хотят каким-то образом светиться в информационном поле, как люди, которые что-то запрещают, как люди, которые кого-то притесняют, и, в общем-то, пытаются, условно говоря, закрывать глаза. Местные власти, а там работают реальные люди, там работают как бы не... Чиновники, которые абсолютно никак не связаны с регионом, они связаны с регионом, они здесь живут, их дети здесь живут. То есть они прекрасно понимают, что они несут, несут ответственность за те решения, которые они принимают. И эти решения, в общем-то, зависят фактически от них. То есть тут палка о двух концах получается. С одной стороны, если они жестко запрещают и происходят какие-то несанкционированные митинги, несанкционированные акции, они могут получить по башке как бы сверху. С другой стороны, ну не факт, не факт, а может и не получится они по башке сверху, понимаете в чем дело? С другой стороны, если они будут как бы совсем совершенно жестко все закреп... запрещать, если они будут отвечать отказами на заявления о проведении этих акций от общественности, то дальше как сложится их судьба, они не знают. И вот эти события очень ярко это продемонстрировали, то есть на откуп местных властей, было отдано вот это вот мероприятие. То, что касается Костромы, вот последние новости, как бы 7 октября акция прошла, она прошла достаточно он говорит, успешно, я считаю, что это вообще какая-то акция, какое-то шествие, то есть там вообще практически ничего не было, люди собрались на сковородке, количество людей было не очень большое, они прошли по центральной улице, улице Советской, дошли... До улицы, до площади Октябрьской, дошли до площади Конституции, развернулись и в общем-то дошли до Советской 29, на чем акция была закончена, несколько человек там что-то подключает, то есть как такового выражение мнения фактически я считаю не было, ну шли, шла группа людей, которая несла в общем-то единственное, как-то выражая свое мнение, это... Люди несли несколько шариков Навального, там буквально два шарика Навального, но это буквально ни о чем, то есть не было ни плакатов, ни лозунгов, ни выигреков, хотя вот э, автомобили, которые приезжали мимо этой акции, в общем, достаточно активно приветствовали, достаточно активно выражали свою поддержку, но в любом случае это, я считаю, не является каким-то публичным мероприятием, которое можно по большому счету называть э, успешной какой-то пиар-акцией, вот... Того же движения Навального, связанного с его выбором в 2018 году. То есть прошло все очень скромненько. Все очень скромненько. Но так или иначе, по последним вот сведениям, Александр Зыков, да, в общем-то, он был арестован достаточно жестко. После того, как он несколько дней, несколько часов находился в... В ВД ему было предъявлено обвинение и суд, в общем-то, вынес приговор о том, что он как бы организовал незаконные публичные мероприятия и ему был выписан штраф ни много ни мало 200 тысяч рублей. То есть, сами понимают, 200 тысяч рублей для студента это, в общем-то, большая сумма. Я не знаю, как власть собирается эти деньги, условно говоря, изымать свою пользу с этого человека, то есть, ну, если у него какая-то, предположим, стипендия, как такового дохода нет, но стипендию они возьмут, наверное, сумеют они взять, но в любом случае, сколько они будут времени ее забирать, 200 месяцев получается, ну, я не знаю, но сейчас вопрос не об этом, а вопрос о том, что все-таки костромские власти приняли такое решение, что они будут прессовать. Надо понимать, что сейчас мы живем совершенно в другом мире. Уже сейчас мы живем в совершенно другом мире. Я вот помню, в 91 году, 1991 году шла достаточно сильная и напряженная дискуссия в обществе. Стоит вообще говоря, озвучивать фамилии именно тех людей, которые во времена 1937 года, когда в общем-то людей по доносу какому-то, даже доносу анонимному сажали в тюрьму, Приклеивался им ярлык «враг народа», и они попадали в тюрьму на несколько десятков лет. Вот и дошла дискуссия. Стоит каким-то образом раскрывать архивы, стоит ли говорить о том, кто это сделал, кто, значит, выносил судебные постановления, кто делал доносы, если такие имена были. Вспомнили о том, что а люди же страдали, Вот кто-то же их, вот, собственно говоря, и в тюрьмы сажал, кто собственно говоря, над ними издевался и в местах лишения свободы. Люди объявлялись за, грубо говоря, пол ведра картошки врагами народ. То есть понятно, что в любом случае общество будет изменяться, общество будет двигаться в том или ином направлении, это же понятно. И вот то, что мы сейчас имеем, вот ту политическую систему, которая сейчас существует, я не буду сейчас давать ей оценку, но понятно, что она будет изменяться. И как завтра эта политическая система будет реформирована, как завтра она будет обществом, Изменена никто не знает на самом деле. В любом случае понятно, что она будет двигаться в сторону развития, в сторону увеличения возможностей и прав людям каким-то образом самореализовываться. То есть она будет более человечная эта система, в любом случае. Так вот сейчас то, что происходит, когда людей избивают на улице, когда они выражают свое мнение... Когда людей штрафуют на, фактически, ну вот если брать Зыкова, 200 значит тысяч, это условно говоря 200 месяцев, получается где-то 8 лет. Когда людей штрафуют на суммы их 8-летнего дохода, понятно, что сейчас, сейчас информационный мир... И тогда, когда политическая система будет вот реформирована, когда политическая система изменится, когда общественное отношения в обществе изменится а от объективной реальности, к этому, это в любом случае произойдет. Хотим мы этого или не хотим. Хочет сейчас, например, условно говоря, «Единой России» или какие-то люди, которые сейчас имеют какие-то преференции от власти и прочее, или не хочет она этого. В любом случае, общественная система будет изменяться. И в ближайшее время, по моему мнению, в ближайшее время, будет дана достаточно жесткая оценка как бы действиям власти, которая сейчас такие как бы, шаги предпринимает, когда не дает людям выражать свое мнение на улицах, не дает людям, в общем-то, каких-то открытых площадок, где они могут выражать свое мнение, а отсылает их куда-то на периферию города, когда люди, тем более, задерживаются в жесткой, грубой форме, как это происходило на последних мероприятиях 7 октября. 2017 -го года, наверное, больше всего отличился Санкт-Петербург, то есть будет сделана оценка. И дело в том, там уже, вот когда эта оценка, возвращаясь к тому, что я говорил до этого, когда эта оценка будет сделана, она будет сделана довольно жестко, там не будет стоять вопрос, будем мы озвучивать тех людей, кто это делал, или не будет. Или не будем. Вопрос об озвучке имен, фамилий, должностей, людей, которые занимались прессингом, Народа, который пытался выражать свое мнение, вопрос об этом не будет стоять. И вот почему. Потому что у нас, ребята, информационный мир. И на самом деле все уже всех прекрасно знают. И это уже никуда не денешь. Сейчас мы живем век, век абсолютной прозрачности. Практически абсолютной прозрачности. То есть в интернете на самом деле можно найти все. Я не понимаю вообще, зачем нужны сейчас спецслужбы. То есть аналитик, нормальный аналитик с нормальной головой, он совершенно спокойно в интернете может найти любую информацию, он может проанализировать, сделать какие-то выводы. То есть на самом деле, чтобы что-то анализировать, чтобы делать какие-то выводы, нужна базовый объем информации. Значит, Конкретный Костромской чиновник принимает решение о том, что нельзя выходить людям 7 октября для того, чтобы выражать свое мнение. Конкретный судья на основании каких-то записей, кстати, люди, которые снимают вот это все от администрации города, они тоже засвечены, они тоже на камерах, они тоже везде в интернете. и фамилии, имена все знают прекрасно. В новом информационном мире восстанавливается, в общем, такая давно забытая уже фактически вещь, как репутация. То есть, вот говорили вот проблемы, например, больших городов, то есть человек приезжает туда, его никто не знает, он устраивается на работу, никто не знает его дедушек, бабушек бабушек и прадедушек, и, в общем-то, его репутация пишется фактически с белого листа. В деревнях, маленьких населенных пунктов все друг друга прекрасно знали, все знали, что делал твой дед, что делал твой прадед, что делает твои бабки и прабабки, и репутация, она фактически велась из поколения в поколение. Я хочу сказать, что вот сейчас на самом деле тот самый переломный момент, когда репутация будет накапливаться также из поколения в поколение. Это может показаться смешным, какой бред, прочее, но это так. Сейчас репутация это тот капитал, который человек будет накапливать из поколения в поколение, из года в год. И если вы сейчас полицейский, если вы сейчас чиновник, и вы даете какое-то указание, принимаете какое-то решение, которое де-факто противоречит общественным устоям, которая де-факто противоречит существующим взглядам на жизнь, выраженной даже в официальных документах, таких как Конституция, надо понимать, что завтра общественная система и общественные взгляды будут изменяться. В любом случае они будут изменяться. И будет сделана соответствующая оценка вашим действиям. И надо понимать, что завтра об этом будут прекрасно знать, кто это делал, когда это делал и зачем это делал. И за ваши поступки, за ваши поступки будут, будут отвечать в том числе и ваши дети своей репутации. Потому что если в 1937 году кто-то судил, кто-то арестовывал, и это отправлялось в архивы, и об этом в принципе никто не знал, то в 2017 году кто-то судит, кто-то принимает решения, кто-то отдает приказы, кто-то задерживает, и об этом все все знают. И в архивы тут никто никуда не уйдет. И ваши дети, и ваши внуки, возможно, будут краснеть из-за того, что их предки принимали такие несправедливые, нечеловечные решения. Но в любом случае на них останется это пятно. Потому что, еще раз повторюсь, наступил век новой информационной эпохи, где все люди абсолютно прозрачно, ничего невозможно скрыть. И не только люди прозрачны, но и сама власть прозрачна. Не только с людьми наблюдает 24 часа в сутки, но и за властью достаточно легко наблюдать 24 часа в сутки. И те решения, которые вы сейчас принимаете, я призываю вас, власть, чиновники, полицейские, судьи, принимайте это решение ответственно. Подразумевая, что это напрямую отразится на вашей репутации и не только на вашей репутации. Это отразится на репутациях ваших наследников, ваших детей, внуков и правнуков. И в любом случае может получиться так, что завтра им скажут, твой папа занимался разгоном митингов и не давал выражать мнение людям, в далеком-далеком 2017 году. Вот и все. Спасибо. Программа «Что делать?» на канале «Субъективное мнение еретических людей» заканчивалась. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.